Друзья, всем привет! Это канал Mother Russia, Вероника с вами. И вот после новогодних праздников хочу обсудить такую интересную тему, как шунтирование желудка, бандажирование желудка, уменьшение желудка. И почему эта процедура так популярна в США на примере моих сотрудников, которые эту операцию делали. Ну давайте это обсудим. Поехали! Не смешались все, как на экране Россиянцы и так, Давайте поговорим честно Да, в Америке очень много людей Страдают ожирением Ну и не только в Америке, посмотрите на меня Я русская женщина Я тоже страдаю ожирением Вообще во всем мире эта проблема Очень распространена И у нас к, в России К сожалению, к толстым Такое плохое отношение Я уже записывала видео на эту тему Отношение к нам толстякам Вот тут по ссылочке вы можете его увидеть, в котором рассказываю, что каждый стремится ставить свои 5 копеек, если не дай бог увидит толстого человека. Вот у меня была когда-то такая худенькая подружка, ну совсем худенькая, она там весила 40 килограмм при росте метр семьдесят. Очень симпатичная, очень хорошо сложена, но тем не менее чрезмерно худая. И почему-то никто к ней не подходил и не говорил, ну съешь ты тортик на ночь, ну что тебе стоит, ну будешь ты потолще, будешь такая красивая, хорошая, ну вот съешь его. Нет, почему-то у нас люди решают, что они могут ставить свои 5 копеек именно тем, кто толстый. Вот я, меня всегда эта ситуация поражает и удивляет, почему в России нету рамок, нету рамок приличия и нету рамок того, что не надо рассказывать людям, что они толстые. Но это все вы увидите в предыдущем видео. А в этом видео я конкретно хочу поговорить о том, как американцы снижают вес. И вообще про психологию не буду говорить про мужчин. Я про мужчин мало чего знаю в этом плане. Не видела ни одного, который себе что-то там желудок засунул или что-то там подрезал, отрезал, перекрутил и так далее. Видела таких только женщин. Итак, ну вот у меня была такая сотрудница одна, которая это сделала. Вот это такой вот был очень наглядный пример. Вообще, почему я решила записать это видео, потому что недавно подходит ко мне еще одна сотрудница, говорит, посмотри, дает мне телефон, говорит, посмотри на мою дочь. Правда, посмотри, какая она была и какая она стала. Она себе там уменьшила желудок. Я не буду вдаваться в эту терминологию, у меня все-таки не научный канал, а канал развлекательный, поэтому вставила на шары Перекрутила, урезала я, мы не будем об этом говорить. В любом случае, что бы это ни было, даже если это какой-то супер-супер метод да винчи, который рекламирует и который так хорошо развит США, я не верю, что это все может быть безопасно. Вот, и она мне говорит: смотри, какая у меня красивая дочь, стала, такая худая. Я говорю, да, а как она, на что там там пошла в спортзал, взяла себя в руки. Кофейку глотну, не обидитесь. Взяла себя в руки и решила, что она теперь вот будет вот следить за собой. Он говорит, нет, у нее такая хорошая медицинская страховка, потому что во Флориде она работает медсестрой. Так вот, по этой страховке ей положено, если у нее там какой-то избыточный вес, Ну, я скажу честно, избыточный вес это не мой избыточный вес, это так еще килограмм 30-50 плюсом. Хотя по российским меркам и вообще даже по моим внутренним, я считаю, что я очень толстая. Ну, объективно говоря, как бы, когда тебя рост метр шестьдесят, а видишь, ты 100 килограмм, объективно, ты очень толстая, да. Ну вот, но обычно при таком весе они это не делают, делают это уже таких ну, достаточно серьезных, в серьезных патологиях э, э, с ожирением. Ну вот, она вот сделала, и я такая сижу и думаю, блин, блин, а как так, а почему, а зачем, а что, неужели нельзя себя взять в руки, ну, то, что тебя нельзя взять в руки, я прекрасно понимаю. Я знаю, что я вообще всю жизнь с этим лишним весом живу, и иногда я с ним борюсь. 99% процентов эти эта борьба безуспешна. Это могу честно сказать. Ее хватает на 1-2 дня. Я начинаю пить воду, потому что вроде бы, как если ты пьешь воды много, ты желудок заполняешь, ешь меньше, ну круче. Редко, когда меня хватает больше, чем на неделю. Но у меня были периоды, когда я худела конкретно, ну так конкретно, 20 килограмм, я считаю, что это достаточно конкретно. Это было там в 13 лет, когда я просто перестала есть у меня там была своя система и вообще мне кажется такой общей системы для всех нет каждый может похудеть только придумывая систему именно для себя но вот я себе придумала такую систему что я не ем ничего сладкого и мучного а после 6 вечера после 8 я не ем вообще ничего вечера а с 6 до 8 вечера я могу есть там фрукты и пить кефир и все но при этом при всем я ела чипсы и орехи которые также очень калорийные но я все равно похудела и похудела конкретно тогда килограмм 10 я вот скинула точно второй раз я похудела но это уже была не моя заслуга это у меня был такой жуткий жуткий мастит после родовой и я, наверное, я, короче, влезла в юбку, которую не носила года 3. Я похудела килограмм на 20 тогда. Ну, то есть, если я уходила рожать даже на 30, если я уходила рожать с весом в 100 килограмм своего первого ребенка, то после этого мастита я была 74-72 килограмма на весах. Но я вам скажу, ну его нафиг так худеть, вот честно. Потому что если кто-то проходил такой мастит, который с температурой 40-42, с бешеными болями, наверное, они все это понимают. И вообще вот эти вот похудания на фоне болезни – это жуткое дело, лучше быть толстым. Но это такое мое личное субъективное мнение. И еще когда-то я худела, я где-то приехала в Америку, у меня темп жизни изменился, работа стала такая очень физическая, физическая, и якобы похудела на 10 килограмм тоже. Вот у меня как-то вес вот он вот такой 95, 103. Вот он у меня все время скачет, вот такой красавчик, в зависимости от жидкости в организме, наверное, или от того, сколько я физически работаю. Ну в общем. Короче, я похудела до да, 89 килограмм со 100 но когда мой организм привык то есть это было первые там, полгода да, полгода 8 месяцев когда мой организм привык к этим надгрузкам, все вернулось на круги своя то есть как бы не похудеешь ты даже когда вот что-то такое кардинальное сменяется то есть организм все равно адаптируется говорит, а ну все теперь я буду носить подносы по 20 кг 5 дней в неделю ладно понятно задача понята давайте набирать дальше нет организм начинает все восстанавливать, то есть это единственное, что вам поможет, это, как говорит мой папа, смена образа жизни, то есть регулярные спортивные нагрузки, плюс какая-то хоть маломальски соблюдаемая вами диета. Я это все понимаю, и я, конечно, очень ленивая, и как-то, как говорят, жирные люди, они распущены. ну вот, как бы, наверное, распущенная в этом плане, я себя не обеляю, но я Могу, наверное, сказать спасибо своим родителям, которые когда-то в меня дали мне хорошие гены, хорошее здоровье, и, наверное, хорошо меня в детстве кормили, что физически я себя чувствую нормально. Есть какие-то вещи, неудобства при моем весе в том числе, но они не критичны. Ну, то есть я могу побегать, даже несмотря на грудь шестого размера, это жутко неудобно, безусловно, но я все равно могу пробежаться, могу поднять тяжести, могу там, как бы, ну, вот я это все могу делать, и пока это не критично. И вот была у нас такая девочка еще одна на работе, девочка из очень такой обеспеченной семьи, а, ну, потом я поняла. Потом я поняла, зачем все эти были шунтирования желудка, уменьшения. Короче, ну, это была обычная худая высокая девочка, познакомилась с мальчиком, родила ребенка, ее разнесло. Ну, фактически ее разнесло, мин, э, килограмм на 110, но... Где-то она, но, может быть, в тазу она выглядела больше, чем я, потому что вы, наверное, замечали, что вообще американок, вот таких крупных сверху, как я, не так и много. Ну, то есть, даже если у нее крупный таз, и даже если у нее толстые руки, то, как правило, у нее маленькая грудь. Вот почему-то я вот такие типажи часто здесь наблюдаю. Но чаще всего это вот грушевидная фигура, когда небольшой верх, и очень большой низ. Таких вот здесь очень много. Ну, в общем, короче, эта девочка так вот поправилась после родов. И вот как-то у них с этим парнем не сложилось. И тут надо понимать ее характер. Понимаете, у нас как-то был разговор, когда она так жаловалась. Он взял его на выходные, а муж ее там или бывший... Мужчина, он был военный, он жил в каком-то тут недалеко военном, в общем-то, городке. Ну, не то, что он военный городок, но там в основном, наверное, часть расположена, где живут военные. Вот он его отвел подстричь, какой он негодяй, как он его коротко подстричь. И когда я, как такая какая-то разумная женщина какая-то, сорокалетняя, пыталась ей внести в голову, да ну это ж хорошо, они провели время вместе, да какая разница, даже если бы налываться. Но папа сыном пошли в парикмахерскую, вы живете отдельно. Мальчик видит папу, мальчик видит заботу. Они пошли что-то вместе сделали. Он тебе там платит элементы полторы тысячи долларов. Ну, то есть он как-то пытается как-то в этой жизни этого ребенка участвовать на шансах нет он вообще его повел потому что в этом их городе стрижка стоит 7 долларов вот такой он негодяй нехороший не сделал это все на зло думаю ну ты конечно шизанутая на всю голову да я сразу поняла думаю ну в общем короче эта девочка сделала вот эту фигню я вам хочу сказать что за полгода она, наверное, вернулась к 60 килограмм, вот, наверное, со 110 115 и к 60 пила какие-то она специальные коктейли, то ли протеиновые, то ли еще, короче, ничего она не ела и и все только пила такое жидкое, такое вот жидкое, жидкое, вот и она похудела, но я, конечно Понимаю, что всем нам хочется выпить чудодейственную таблетку. Но ни, такие вещи не проходят бесследно. Но не проходят эти вещи бесследно. Вообще любое вмешательство в организм – это... Это для него стресс, и непонятно, как это твой организм на это отреагирует. Я помню, когда я столкнулась с такими там, операциями, только когда я, вот, уже роды понеслись и так далее. Я помню, мне там должны были удалить аппендицит, а папа врач. Мой папа был в это время в Греции. И он с такой-то скорой, ой, как это неудачно, как это. Потому что все врачи и вообще все нормальные люди понимают, что эти вещи что последствия могут быть достаточно критическими. И осознанно подвергать себя этому, потому что тебе просто лень взять себя в руки, ну блин, черт его знает. Мне кажется, это неправильно. Но и вот таких людей в Америке очень много. Причем существует большая доля страховок, которые эту операцию. Под, э, оплачивают. То есть, если у нас, наверное, такая операция может только платного произвестись, то здесь эти операции оплачиваемой страховка и люди на это идут. Как им себя не жалко, как им не жалко э, свои тела, я не знаю. Потому что, ну... Безусловно, такие операции необходимы людям, ну, которые, я считаю, там за 200 килограмм, когда ты уже встать не можешь, когда ты уже ходить не можешь, когда ты там что-то еще не можешь. Но когда у тебя есть возможность взять себя в руки, хоть чуть-чуть и начать что-то для себя делать, лучше делать это. У этой девочки, которая, кстати, это сделала, 100% она могла похудеть сама. У нее возраст был молодой, у нее была, она была физически сильная девчонка. Ну, то есть, как бы, я понимаю, что если я возьму себя в руки, я похудею. И она бы похудела. Но просто лень матушка, она, конечно, как говорил Комаровский, нам так хочется вылечить наших детей, дать дав им заветную таблетку. Вместо того, чтобы пойти с ними погулять там на улице, чтобы они свежим воздухом подышали, вместо того, чтобы поставить увлажнитель, вместо того, чтобы пыль протирать, вместо того, чтобы готовить какую-то здоровую еду. Да, конечно, вот это вот панацея, липосакция, откачать или... Там, к примеру, перетянуть желудок, оно, конечно, гораздо проще, но какие-то последствия, и почему людям не страшно и не жалко себя, мне непонятно. Ну, вот такая вот такая дурость здесь существует, и очень многие люди на это идут. А, напишите вы в комментариях, ну, вот, допустим, ну, я вам могу честно сказать, я понимаю, что для многих людей, которые я, которым я сейчас услышат, мой вес 100 килограмм будет... Блин, офигеть какой большой. Я сама, честно говоря, я когда-то до родов видел, весила 82, где-то 83. И мне казалось, что толще быть невозможно, что это уже предел толстоты. Возможно, ребята, все возможно, оказывается. Вот скажите вы вообще, вот вы бы пошли бы на это, если бы у вас были такие проблемы? Хотя вот, кстати, в России я людей своего возраста таким сильным ожирением наблюдаю очень мало. Молодежи очень много толстые в России. Это вообще вот какая-то, ну, как-то страшно даже на это иногда смотреть, потому что количество людей очень большое. Не то, что там один, как у нас там в классе было один, два, три человека толстых, да, остальные все там среднего телосложения или худенькие ребята. А сейчас, я так понимаю, что там половина класса толстых, просто ребятишек, вот как в Америке на сегодня существует. Ну, напишите, что вы об этом думаете, и стали бы вы идти на такие серьезные операции для того, чтобы уменьшить вес. Пальчик вверх. Да, пальчик большой век. Подписывайтесь на мой канал, если вам было это интересно. Я буду еще больше рассказывать о жизни в США. Пока-пока.